Здравствуйте. Сегодня у нас 17 января 2019 года. Канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. У меня прямой эфир. Пишет, Навальный закончил, Слава, выходи. Ну, я не смотрел, что там интересного расскажите. У Навального 33 тысячи в прямом эфире. Это очень хорошо. Можно только поаплодировать. Я тоже надеюсь мы не подведем. Значит. Так, так, так. Читают. Напишите, как видно, как слышно. Чтобы было понятно, да. Слышно 5, видно 4. Ну и хорошо. 4 это тоже очень здорово. Значит... Прошу вас, подписывайтесь на канал «Народовластие», смотрите программу «Плохие новости». Если вы даже смотрите в зеркалах, подписывайтесь на оригинал. Можете продолжать смотреть в зеркалах, подпишитесь на оригинал, чтобы у нас, так сказать, авторитет был выше. Да? И помогайте каналу, а также вот прошу собирать деньги на юридическую помощь для адвокатов, которые обратятся в Европейский суд по правам человека по делам артподготовки, так называемым. Это очень важно. Мы, правда, наверное, как-то, так сказать, сплоховали, и не зачитываю я вот то, те донаты, которые туда приходят. Ну, я думаю, что с понедельника буду зачитывать все уже. Мальцев у Навального одно и то же, одни расследования. А он больше ничего не может. Нифига себе ничего не может. <с> вы, вы артист. Вас перекормили расследованием. Представляете? Ну, я понимаю, что Россия, батушка, там что-то не тронь. Везде, кругом надо все расследовать. Но по большому счету, вот в любой стране мира такие люди на вес золота, которые все расследуют. Понимаете, не считаясь со своим личным временем, там, своей личной жизнью, ставив в опасность себя. Потому что одно дело выходить и ругать режим, там, вот, блин, это режим, как оппозиционеры многие делают. Какой херовый режим, нужна там свобода, нужно то все. К кому ты обращаешься? К народу, да? Кого ты трогаешь и пинаешь? Никого. То есть кто у тебя враги? Ну, некие коррупционеры, некие там, я не знаю, представители режима. У Навального конкретные враги. Пофамильно, всякие золотовы, хренолотовы, всякая мерзость. Представляете, какие ушлепки? Что вы говорите? Он конкретно берет мразь, вытаскивает ее, эту мразь, и подсвечивает, как на таракана светит. Они там, блядь, как вампиры при солнечном свете. Да вы чё? Вы, вы просто заелись, понимаете? Я, я серьезно говорю. Потому что, ну, это, это человек, который конкретных мерзавцев называет пофамильно. Это самое опасное, что можно делать в жизни. Это взять ублюдка и сказать, ты, сука, вот такой-то, такой-то золотов, ублюдок. Поэтому.. Не обижайте Навального, я, тем более при мне, я в общем-то это считаю неправильным, не Так, вот пишут мне письма, тут вот Анна Алексеева прислала видео смешное, кстати, интересное видео на почту прислал, там мужчина какой-то, какой-то известный вроде бы гадает на картах и вот я прочитаю, слава. Поверьте вы, или, поверьте вы или нет, но я верю и надеюсь, если некого смотреть, пусть посмотрит Анна, там и про нее есть. Я думаю, что это про вас. Ролик короткий. Ну, там указывает на специфические, так сказать... Автор указывает на специфические особенности будущего президента, которые, говорят, карты, что будет Путин, после Путина временно какой-то крендель, да, он улетит, а потом будет вот определенный человек, который спасет Россию. да. И, и интересно, что там все-все показатели в мою пользу. Я очень сильно удивился. Я не верю в гадание. Хотя верю и не верю, потому что в своей жизни ну, много раз было, когда все попадало, а иногда вот когда наоборот минус. То есть я помню, в юный год нам 16 лет, было нам троим, нагадали, когда мы умрем. Да, вот с двоими совпало день в день. Просто я, я был ошеломлен. Ну и поэтому я был уверен, что и со мной тоже совпадет, а мне было, так сказать, выписано в 48 лет помереть. Ну, когда я дожил до 49-го дня рождения, в общем-то, я перестал волноваться. Но я, честно говоря, и так особо не волновался. Мальцев, привет тебе с Якутска. Привет. Поэтому все же. Как бы судьбы-то нет на самом деле. Да, на самом деле мы конструируем все из неких кубиков. Посмотрим, что мы сумеем сконструировать. Навальный это российский Яценюк, а Яценюк занимался расследованиями в период Янукович, что ли? Я что-то этого не заметил. Там что-то особо сильно никто не подставлялся из тех, кто потом к власти пришел. Они сильно не подставлялись, да, они по тюрьмам сидели, как Навальный, по полгода там сидит в тюрьме. Ну, что-то я как-то не могу параллель провести. Так, дядя Слава из Москвы, вам привет. Привет, Москва. Вот, спрашивает меня компьютерный, не компьютерный гений, а гений по железу. Говорит, что все может придумать, и, но как бы руками сделать, там мозги есть, вот стратегию, говорит, придумать. Что-нибудь такое, что, что недорого стоит, но можно быстро запустить. Я думаю, что это как-то связано с мышью. Представляете, вот мышь – это самое древнее, что мы имеем в компьютере. Она уже там, лет 50 или сколько ей этой мыши? 50 лет или 40? Она уже никак не изменялась. Поэтому я рекомендую, ну, как минимум, сделать ее из резины, да, вот у меня мыши, я их меняю, наверное, по три в месяц. Это очень затратно, сделать из мягкой резины, чтобы удобно было трогать, да, куда-то засовывать, чтобы она не ломалась, если переносишь Какие-то переносные мыши можно сделать. Можно сделать как колечко на палец, да, там чтобы можно было, работая пальцами, и никуда ни, ни об какие коврики не катая ее, можно было производить. Действие. Так что это мышь в виде наперская, резиновая мышь. Ну а если вы совсем гений по железу, сделайте крылья людям. Все равно они будут сделаны кем-то, да. Сделайте крылья, такой гаджет, это будет самое великое изобретение после колеса. То есть, когда индивидуальный человек сможет. Ну, они не, не, не, не только такие, которые машут, могут быть. Хотя это самый лучший вариант. Так. Так. Вячеслав, когда вы в опломбированном вагоне приедете в Россию? Ну, когда для этого будет соответствующий момент, я, наверное, не в вагоне приеду, я, наверное, все-таки прилечу на самолете, да? Ну, по крайней мере, на тот аэродром, который будет дружественный, чтобы с него можно было развивать успех. Так, и вот пишет мне тоже Илья, спрашивает, для чего все я это делаю, потому что там у меня какой-то не, не, очень серьезный потенциал, я мог бы там стать миллиардером там, и так далее, там что-то и все такое прочее, почему я все это делаю, зачем мне это нужно, и в конце пишет, вас все равно забудут. Причем я понимаю, что это не троль, что это человек, который просто вот что-то внутри там у него взорвалось, перегорело, вероятно. Вы знаете, Илья, не... я начну с последнего. Насчет, зачем мне это все надо? Да, это, это понятно, зачем мне все это надо. Потому что я революционер по жизни, я с детства такой, то есть таких не переделаешь. Да? можно как угодно это объяснять любовь к родине, там, к народу России, там, ко всему, ко всему. Я такой, я по характеру такой. Поэтому давайте это не будем даже обсуждать. А вот забудут, не забудут, давайте обсудим. Вот представляете пройдет время, даже вот меня не будет там что-то со мной случится, подохну я там где-то под забором во Франции и так далее, все равно там случатся какие-то события, снесут путинский режим, все равно будет гласность, откроют архивы, посмотрят в архивах ФСБ, как они сражались против меня больше, чем все остальные, когда говорят там у них вот какие-то базы по прослушиванию, да, всего их там в Москве пятьсот что ли, вот двести работал против меня. Вести работала против Навального. Четко эти базы, я не знаю. Мне это рассказали как бы, люди вот в погонах, которые благожелательно к нам относились, которых сейчас повыкидывали и ловят везде. Так вот, вскроются архивы, да, и все увидят, как те вот нехрести, которые Мальцева поливали грязью, оказывается, были активистами ФСБшными. Сексотами были ФСБшными тварями. Кроме всего прочего, ну, искусственный интеллект в будущем проанализирует все вещи, то есть для человека сложно проанализировать там тысячи часов записей с Мальцевым, а искусственному интеллекту абсолютно не сложно. И проведет параллели, скажет, откуда все произрастает, откуда идеи-то в информационный мир вваливаются, вваливались. Так что я себе как бы памятник уже там насчет Александрийского столпа уже заслужил. Поэтому меня вот этот вопрос, забудут, не забудут, вообще не волнует, понимаете? Это. Так. Эфир Навального, Магнитогорский был теракт. Я вполне допускаю, но что там взорвался газ, я в этом не сомневаюсь. А Как уж он взорвался, я говорю, я вполне допускаю, что для того, чтобы газовое оборудование везде устанавливать, вот сняли какие-нибудь ФСБшники, не только в Магнитогорске, по всем городам, где есть ФСБшные сволочи, ну, там, Волгоград, например, где они умеют взрывать, там, еще какие-то города, и они там сняли квартиру, попробовали взорвать. Где-то не удалось взорвать, потому что газом взорвать достаточно сложно. В Магнитогорске взорвалось, ну, повезло им, так скажем. Понимаете, я вполне это допускаю, Мальцев, что вы скажете Путину, оказавшись перед ним. А что хорошего я могу ему сказать? Кроме слов презрения, ничего не скажу. Если я его буду допрашивать, то, конечно, я вопросы задавать какие-то. А так-то что мне ему говорить? Что я ему скажу? бля, Совести у тебя нет, Владимир Владимирович. Будто я не знаю, что у него нет совести. Или какой ты, блин, подонок. вот я не знаю, какой он подонок. да? Я, у него все абсолютно знаю. Может быть, спрошу его. Он, он тот самый Вова Путин, который из Питера. Или там двойник, тройник и удлинитель. Только это может быть интересно. Все остальное абсолютно не интересует. А да, Путин вы арестованы Да тоже может быть Очень хорошая фраза Силовики обыскали квартиру Друга блогера Показавшего кадры С похорон авторитета зарубы То есть в Амурске Помните хранили авторитета Показали кадры Определенные Ресурсы да? А один из амурских блогеров Это все репостил и его за это посадили под надуманным предлогом на 10 суток а теперь пришли к его товарищу к Михаилу Потапенкову встретили его у подъезда этого Михаила Потапенко ну как обычно потащили допрашивать не он ли там кого-то ограбил показали какие-то кадры, ну, то есть не выдерживает никакой критики. Потом провели у него обыск, тоже по надуманным причинам, значит, изъяли аппаратуру. И так далее, и так далее. В общем-то, я понимаю, вот я был уверен, что, ну да, там хранили авторитета, да, охраняли менты и все это дело. Да, я уверен, что и в толпе были менты. Но там говорили, что прокурор и начальник УВД несли гроб. Я как-то в это не верил. Сейчас я стал после того их действий, я стал в это верить. Я уверен, что там еще и главный КГБшник был. Почему они так нервничают? Потому что его пока еще, так сказать, не изобличили. Они поэтому очень сильно переживают, что изобличат еще. Не, ну, что правоохранительные органы э, сотрудничают с криминалитетом, являются сами криминалитетом, что у них все в порядке, и э, как бы они, в э, общем, бизнесом занимаются. Это ни для кого не секрет. Вспомните хотя бы цапков и, и чайку. Да? Свиночаек. Так что, видите, вот э, пришли к человеку вообще абсолютно без причины. То есть какая-то у них есть внутренняя причина. То есть беззаконие представителей власти в России дошло вот до самого верха. Никогда оно не было столь дерзким, как при Путине. Это беззаконие. Ни при каком режиме, ни при царском режиме, ни при Сталине, я вот могу поспорить с кем угодно, то есть, что при царском режиме, такие были законы, да, то есть, это законы в виде... Выходили указы в государе, да, и распоряжения соответствующих начальников, которые действовали от его имени, там, генерал-губернаторов и так далее, приговоров и определений судов, ну, и так далее. То есть, была какая-то система правовая, да? и на основе этой правовой системы действовали уже и в том числе правоохранительные органы. При Сталине то же самое. То есть, при Сталине не было беззакония. При Сталине были такие законы, понимаете? А сейчас такие законы нет. Сейчас полный беззаконий. Иерусалим внезапно завалило снегом. Ну, когда это как-то случилось, первый раз говорили, что это... Приближение апокалипсиса Ну, когда это случается каждые 4 года Это уже баян Поэтому, в общем-то, особенно, я думаю, никто не напрягся Вот такие дела Пишет слава посланник дьявола. Но если бы Мальцев был посланником дьявола, то, наверное, тогда бы он сидел в Кремле, а не Путин, да? Путин давно уже там не был. Поэтому, наверное, все-таки наоборот. так и пишут что новости саратова пишут в саратовской области упал военный самолет если внимательно прочитать то оказалось что это в ртищева в парке с постамента из за снега упал самолет меня просто Удивляют, конечно, люди, которые пишут, пишут. В парке города с постамента упал на землю военный самолет Ил-29. Нет военного самолета Ил-29, могли бы хоть погуглить. Установленный здесь в память о Великой Отечественной войне. Ну, есть самолет Ил-28, да, который к Великой Отечественной никакого отношения не имеет, потому что гораздо э, позже произведен, то есть в 1948 году, если мне не изменять память, и суть фотографии ему упал с постамента самолет чешского производства Л-29, не Ил, а Л-29, который тоже к войне не имеет никакого отношения, потому что Варшавский договор, этот самолет там, в 60-м или каком-то году определил, как самолет первоначального обучение пилотов военных истребителей вот поэтому как-то вот внимательнее надо такие вещи писать хотя прикольно упал военный самолет все сразу шевелились везде такая новость в топах то есть в этом отношении молодцы а текст внутри слабенький <coughs> так и Число, человек погиб при пожаре в типографском комплексе в Санкт-Петербурге. Но не человек погиб, а три человека уже погибло. Как выясняется, при пожаре в газетном комплексе рухнули перекрытия. Очевидцы сообщают о хлопке. Опять хлопок, да, и три пока числится погибшими. Но не числится, уже совершенно установлены. Так. И число погибших, да, вот возросло до трех. А в Перми горит, значит, бизнес-центр. Люди прыгали с окон. Но опять та же самая ситуация. То есть в МЧС какие-то бешеные деньги вливаются. Никаких батутов, там, которые в любой нормальной стране есть. Да, никаких спасательных средств в виде лестниц нет, то есть это там четырехэтажное здание, ладно, бы это сорокаэтажное здание было. Четырехэтажное, то есть любая пожарная лестница достать, ну или пятиэтажная, там, не помню, В любом случае, любая пожарная лестница, Но ну, видите, люди прыгали в окна, беременная женщина. Спаслась чудом, приставили какую-то лестницу, кто-то где-то надыбал, поставил на козырек, залезли, ее сняли, предлагали вначале ей на ковер прыгать, но она слава богу не прыгнула, беременная прыгнула бы на ковер, можете себе представить. Но ну, в результате вот она родила, вроде говорят, все нормально, но надо больше информации. А все остальные выпрыгивали, 14 человек в результате пожара раненых. 6 в больнице. Мне нравится, как вот тоже пишут. Пермики спасли беременную девушку. И это центральные СМИ. Девушки бывают беременными. Это уникальная совершенно ситуация. Там самолеты Ил-29. Здесь беременные девушки. Но это общий уровень показывает. Такой достаточно низкий подготовки новостей. То есть, люди занимаются не своим делом. И электрооборудование, значит, вот там был какое-то не то. Поэтому, значит, этот пожар случился. И в МЧС уже рассказали. Они бы лучше людей спасли бы, чем потом рассказывать, от чего пожар случился. Да, они потом приходят, все очень точно устанавливают, рассказывают, такие с умными лицами. Какие молодцы. И в Белотерске в частном доме взорвался газ. Но опять частный дом, опять газ, опять хлопок. Хлопок опять. Хлопки эти уже просто. Когда же Путин это хлопнет? Бля? Мальцев виноват ли Горбачев в распаде СССР? Ну, безусловно, вдоль вины, конечно, есть Горбачев не сто процентов вину надо на Горбачева возлагать, но определенно есть. Ну, он морально был подавлен, я уверен, что как Горбачев сломался тогда, когда его в Фаросе арестовали, и после этого он не мог ничего уже сделать. То есть он уже так сдулся. Так и В Санкт-Петербурге вот прорвало трубу с кипятком. Каждый день обратите внимание, видео из Санкт-Петербурга, где прорываются какие-то трубы, обдает 14-этажные дома с головой и так далее. В общем Такая развлекалочка. Ну, вероятно, послевоенное восстановление Санкт-Петербурга а, было рассчитано именно на этот срок. То есть, все, срок подошел. Больше никто, конечно, ничего не делал, как после войны. Все положили, сделали, так и все. Вячеслав, передать привет моей жене Свете и детям Ване и Мише. Мы были 5 на манеже все вместе. Привет Света, Ваня, Миша и... Алексей Большое спасибо, что вы там были Мы молодцы, спасибо Пишет, это не хлопки, это аплодисменты Да можно было бы поржать, конечно Если бы в результате хлопков столько людей не гибло По всей России Хлопает, хлопает Лучше под аплодисменты Путина, конечно, хлопнуть Пожилая женщина, замерзла насмерть на скамейке в центре Москвы, представляете, в Пресненском районе столицы, в, на улице Большая Никитская, самый центр. Обнаружен труп без документов. Сидела женщина на лавочке, так и, и все. Оказывается, замерзла. Представляете, то есть можно замерзнуть не в степи, не в Сибири. Не где то там, я не знаю, в степях Заволовских, да, где там очень легко замерзнуть. А в центре Москвы, на Большой Никитской. А чем дело занимаются на Большой Никитской? На Большой Никитской в основном ловят этих демонстрантов. Вот если бы она там с плакатом сидела, она бы никогда не замерзла. Обратите внимание. Нас там ловили на Большой Никитской неоднократно. Марка Гальперина постоянно там хватают и тащут туда, в этот отдел. Женщина насмерть подавилась едой в гуме. Такие новости какие-то жуткие, запредельные. А вот в Крыму на ангарском перевале сноубордист спровоцировал сход лавины, и его руки, ноги там что-то поломало, ребра. Ну, в общем-то, сноубордиста жалко, но, как правило, люди, которые занимаются, в России, тем более, да, там, или в Крыму, вот сейчас, в оккупированном, тем более, да, занимаются такими видами спорта, ну, они рискуют, сильно рискуют, потому что, если бы он занимался этим во Франции, раз в 10 риска было бы меньше. Но я хочу не про это сказать, я хочу сказать, что МЧСники спасли его, и ой, честь хвала МЧСникам, потому что, хотя перевал-то, в общем-то, этот... Ангарский, если я помню, что там меньше 800 метров. Ну, смешной какой-то, между Халуштой и Симферополем, там троллейбус ходит. Но все равно там люди на чем-то катаются. Там даже вроде подъемники какие-то есть. Так вот. Ну, если есть подъемники, значит, какие должны быть спасатели? Обязательно, да? А если есть спасатели, у них должны быть снегоходы. Ну, это обязательно. Там, я же не говорю про ратраки. Обязательно, если есть трасса, должен быть ратрак. Ну, ладно, нет ратрака. Ну, должен же быть снегоход, чтобы хоть доехать куда-то можно было. Так вот, оказалось, что там нет ни одного снегохода. Представляете, это на горнолыжный? Там, причем, ни одна база. Там куча всяких санаториев рядом каких-то этих, для альпинистов какие-то базы. Я там бывал, там очень густо населённо все там ГБДДшный пост стоит посередине. Вот. И МЧСники туда, значит, лезли вот за этим парнем раненым, взяв с собой сани волокуши. Можете себе представить. То есть, как на войне санитары под артобстрелом. Так, и, в общем-то, они его извлекли, я так полагаю, вовремя, слава богу, потому что, ну, там с такими травмами обычно может и кровотечение внутреннее быть, и чего угодно. В общем, госпитализирован он, будем надеяться, что все будет хорошо. Но вот представляете, это 21 век, 19-й год 21 века в любом, я не знаю, месте, вот в любом, в самом, я не знаю, в дыре, там, где есть снег, там есть снегоход. Здесь нет снегохода, хотя там и, и подъемники, ну вот сломался подъемник, там что-то наверх надо. Они также пойдут вдоль подъемника, чтобы что-то там прикручивать, откручивать. Спрашивают, кошка передавил Почему передавил? Кошки спят Сейчас холодно, они зарылись и спят Сейчас Может быть у них там Сон пройдет Они придут тут донимать Они обычно Во время эфира приходят А это что Очень уж они, наверное, замерзли На алтай жители 32 сел Остались без света из-за аварий. есть вот... Тоже 21 век, все, 32 села без света. А что там, нет, дизель нельзя поставить? Нет. Вот на каком-то сраном посту технического наблюдения, пограничном, да, где там один прожектор и две старые РЛС-ки стоят, там два дизеля, как минимум два, да. А в селе почему-то нет дизелей, чтобы свет дать в случае аварии. Причем автоматически включается в, э, в каждом дворце этих путинских, да не только путинских, вообще даже местный какой-то знати в каждом дворце по несколько моторов стоит, по несколько таких моторов, генераторов, которые генерируют энергию, да? Ну, потому что выключают свет. А в целом селе в 32 селах, можете себе представить, нет моторов -то, нет генераторов. Потрясающая бедность, просто какая-то космическая бедность. Сотрудники дагестанской таможни и ГБД обвиняются в создании ОПГ. Я думаю, что и таможни, и ГИБДД в Дагестане, они созданы как... Э Блин, как ОПГ, да? То есть, как преступная, организованная преступная группировка. Они и есть организованная преступная группировка, которая служат еще более организованной преступной группировке банде Путина. Так что ничего нового нам не сказали. Вот. И пишет, что сочинский студент заказал семью ради наследства. Ну, он, конечно, дурачок и негодяй. Ну, вот, имея эту небольшую информацию, я понял так, что этот паренек 23-летний дружил со стукачом ментовским, а там ему была поставлена задача, ну, как-то палочку нарисовать, вот если по покушению на убийство, вообще замечательно. И он склонил этого студента на то, чтобы тот заказал своих родственников. Конечно, этот студент ублюдок конченый, но стукачок не, не меньше ублюдок, надо сказать. То есть, все вот эти вот так называемые раскрытые заказы, они по одной схеме происходят. То есть, есть, и я так понимаю, что команда идет с самого верха, то есть, всем, всей агентуре объявить, что там, ну, за премию, за большую, если кто-то сможет организовать такое дело с своими знакомыми, близкими, с тем, с кем он общается, то получит нормально выхлоп финансовый, поскольку за это сейчас деньги платят, и деньги немало, и, и менты эти деньги поделят. Поэтому очень хорошо, представляете, то есть, агент, смотрит, ну, у кого-то там все нормально, говорит, а с родственниками проблем, говорит, а давай, помогу тебе устранить их, там, говорит, давай, тебе это ничего сейчас стоит не будет. Ну и все, и в качестве исполнителя приходит полицейские, все фиксируют, нормально, но это чистейшей воды провокация, чистейшей. Мальц, как вам новый мэр Якутска? Я с ней лично не знаком, но из того, что я читаю, очень хорошо. Так, и вот «Смутное время» пишет. «По вашему мнению, это опрос, нынешняя власть в России – это слуги народа, отцы народа, глупцы и карьеристы ОПГ». Да, это вот к вопросу насчет ОПГ. Так вот, слуги народа сказал, об этом сказали 1%, но я не знаю, наверное, тролли. 1% сказали, что это отцы народа. 5% сказали, что это глупцы и карьеристы. И 93% сказали, что это ОПГ. Я, кстати пока не открыл и пока не поставил свой значок сомневался поставить глупцы и карьеристы или ОПГ потому что они и то и другое но в конце концов поставил все-таки ОПГ как-то склонился ближе к этому и, потому что глупцы и карьеристы могут быть и не ОПГ да, а ОПГ может состоять из глупцов и карьеристов поэтому поставил собственно и попал вот в большинство наверное, первый раз в 93% попал глава района в Бурятии объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы отдать подряд на ремонт моста знакомым. Вот представляете, Вот меня там даже кто-то критиковал, вот ты там высказался, а там не так, там же коррупция. Вот какой-то Баргузинский район Бурятии, и там есть глава района Алексей Балуев, который значит отдал подряд на ремонт моста знакомым. А как вы считаете, он мог в Баргузинском районе где он, я так понимаю, живет всю жизнь, отдать подряд незнакомому. Там есть хоть один человек, который ему не знаком. Ну, может, какой-нибудь пропоец, который где-то валяется, но навряд ли бы он стал ему подряд давать. И из того материала, который я прочитал, я не увидел ничего, что не было бы, так сказать, ну, голословным что не было бы просто словами. Там завысили, там то, все. Я много раз встречался с такими вещами, когда хотят кого-то катапультировать, то или взятку вруливают, да, причем как вруливают, там висит у человека пальто, да, уходя там раз в карман, пока он не видит. Одни отвлекают, другие засовывают. Такое постоянно бывает. И вот, или вот это вот делают. Такие тоже вещи. Хотя я не исключаю, что вполне допускаю, что там он какой-то коррупционер, потому что так, ну, как, как бы сказать, с точки зрения логики, это логичнее, да, потому что, ну, как, какой глава района в России, там, в Российской Федерации не коррупционер? Ну, редкий, да, как та птица, которая до середины Днепра долетит». И в Краснодаре сбивший на пешеходном переходе девушку военный судья подал в отставку. Самое интересное, что там ни дело не возбуждено, ни материал не зарегистрирован, ничего нет, какие-то проверки проводят. Ну, видно, ему сказали, слышь, уйдешь в отставку, и мы сразу погасим конфликт, ты уже не судья и все такое прочее. А в Псковской области... Две женщины с попом попали в ДТП, ну, то есть, он в них воткнулся, я так понимаю, пьяный попик. И к ним в больницу пришел другой попик, но уже трезвый, и стал рассказывать, э, вот, цитата, «Почему нас наказывает Бог за наши грехи?» «Вы сели в машину с дурными мыслями и получили по заслугам». Вот так это им поп сказал. То есть, особо не парьтесь, не жалуйте. Вы по заслугам получили от того пьяного папа, который по навущению Бога действует. И я очень смеялся, конечно. Хотя женщины в больнице, ничего смешного нет. Но мне всегда вспоминаются моя, так сказать, история. Я как-то рассказывал с попами. Это... У меня была охранная структура Олегра и были выборы 1994 года, это первые мои выборы, куда, когда я избирался в областную думу и победил с огромным отрывом. Но нужно было что-то двигать через телевизор. Ну а что я мог двигать, кроме борьбы с преступностью? Молодой человек, мне был 29 лет, да? Вот. И придумали мы такой хитрый ход, как нам казалось. Сейчас я понимаю, что это полный идиотизм. У нас было масса оружия, просто какое-то немыслимое количество. Столько и не надо было для охраны, это было больше понтов. Вот. Но ну, оно официально зарегистрировано было. И мы провели обряд освещения этого оружия, пригласили попов, они там с козилами все как положено, водой окрапляли, И все это попало, конечно, на телевидение. Ну, и, то есть мы сделали так, что повод был практически каждый день. То есть я использовал телевидение по полной, конечно, поэтому победил тогда первый раз, кто меня знал. Вот. и Интересный был момент, что ну, это как раз был пост. А мы что-то не сообразили, ну в таких делах мы не соображали. Мы накрыли стол, водку купили в таких бутылках, знаешь, что папы любят там, и корку поставили. Все, ну папы зашли и сказали, что, конечно, пост, тем более старостная неделя, и с коромной употреблять это грех, но радушного хозяина <смех>, обидеть еще больше грех после этого все напились в дымоган вообще просто в дым и описали подвал так что то там вот стоял вот такой слой. И когда мыли полы так по-морскому бойцы, то обычно там несколько ведер воды выльют. Там не было столько воды, я не знаю, откуда у них столько взялось. Ну и вот как-то мы стали, причем привел их Крохин, он с ними дружил, и мы как-то стали общаться. То есть я их знал и. Еду, как-то останавливает меня один из этих. Ну, стоит просто у дороги, попик, один из этих. Я останавливаюсь, чуть -чуть, зима, чтобы не бросить у храма у своего. Говорю, о, привет! Там куда тебя подвести? Ну, туда-то. Ну, садись. И Я начинаю рассказывать, как я пришел в этот храм на Пасху. Ну, то есть, какое-то время назад, там, может быть, месяцев девять, уже, да, значительно. И как они там ходили с крестами я видел с кадилами, с иконами, пьяные в дым, и загорелись рукава. Значит, у одного бывшего комсомольца они его уронили, начали тушить. В общем, было очень смешно. И он в свою очередь рассказал мне, говорит, за что за что-то, говорит, Бог нас наказывает. Я говорю, а что такое? Говорит, да вот на крещение, говорит, поехали в Багаевку, там сделали купель, там пригласили верующих всех, и все провалились туда. <laughs> в купель. То есть лед не выдержал, все провалились, а до ближайшего населенного пункта Комсомольского поселка там километр три наверное вот, и они в маленькой бане натоплены они вот по очереди там кто уж совсем замерзает отогревались пока их машинами вывезла а еще папа рассказал что он... у нее сгорела квартира а ее заливали и пролили соседей там до самого низа и в общем они муск предъявили и он спрашивал меня говорит, а зачем меня Бог наказывает Я... Ему попытался объяснить, хотя я не поп. Я говорю, слышь, ну, наверное, бухать меньше надо, и тогда все нормально будет. Мозги иногда включать. Тогда и боженька не будет наказывать. Очень смешно было, конечно. Пишет. А что у меня нетрадиционная ориентация, потому что я не люблю Путина, а традиционно любить Путина и целовать его портрет. Ну, возможно. И... Жители Омска пишут, что это не шутка, вот «Русская смерть» пишет, И я проверил, так и есть. В общем-то, многие СМИ об этом написали. Пишут, что э -э, жители Омска попросили у чиновников, чтобы им осветили дорогу, но имея в виду, что надо поставить фонари. Чиновники по-своему это восприняли, пригласили попов, и те осветили им дорогу при помощи там кадил, водички святой. Ну, круто. И мэр Назране решил снизить зарплату руководства ЖКХ и повысить ее дворником. Видите, вот эта особенность информационного мира. То есть даже до таких мэров это докатилось. Мэр в Саратова ездит на общественном транспорте, да, и рассказывает, что там плохо в газели, улицы занесены, и так далее. Мэр Назране снижает руководство ЖКХ зарплату и повышает дворникам и так далее. Почему все это происходит? А очень просто, потому что информационный мир, и он очень сильно влияет. И когда говорят, на какой основе мы можем получить народовластие, вот именно на этой основе, на основе абсолютной гласности. Вот только эта основа может дать народовластие. Все остальное не имеет вообще никакого значения. Вот, в российском городе из крана голубая вода полилась, я так понимаю, в Терлитамаке, многострадальным, очень часто мы его вспоминаем, республика Башкирия, и, в общем-то, голубая вода льется из крана. Интересно бы узнать, что это такое, как в том стишке, да, «Я в унитаз смотрю хохоча, у меня голубая моча». Да? Ну, я думаю, что людям там не до смеха, хотя в Балашове, где часто из крана льется нечто коричневого цвета и пахнет так, что там, мам, не горю, что из квартиры надо убежать. Как помните, в, в четвертом позвонке у Ларни, говорит, воду из-под крана не пейте, говорит, она темного цвета и пахнет ночью. Да. Берут ее из колодца. Говорит, местный сторож взял и отправил пробу на анализ в лабораторию. А там не разобрались и ответили: ваша лошадь больна диабетом. Вот приблизительно здесь то же самое, да. Так что. В России воду из под крана лучше не пить. Я, кстати, могу сказать по поводу воды из под крана в Европе. То есть, когда я по привычке там покупал даже в каких-то там ну... Не столь цивилизованных странах, как Франция, воду в бутылках, то все удивляются, говорят: а зачем она нужна? Тебе? Ну, она такая стоит, вся в пыли, то есть никто не берет. Я говорю: ну как пить? Говорит, ну а что из-под крана-то? Оказалось, что можно пить воду из-под крана, а во Франции вообще вода из-под крана самая чистая, считается. Я имею в виду, с точки зрения. Вот, если сравнивать даже, я так особо много и не видел, чтобы здесь бутилированная вода, ну, есть, конечно, какая -то. Кстати, тоже и недорого стоит, мы же показывали, сколько стоит бутылка воды, что она дешевле, чем в России получается. Это во Франции, вода дешевле, чем в России. А Нам рассказывают, что все весь мир будет воевать с Россией, чтобы воду у России отобрать. И водонагреватели Арестон остались водонагреватели остались без дистанционного управления. А знаете почему дистанционное управление? Опа! Что-то подвисает. А знаете почему дистанционное управление водонагревателей Арестон накрылось? Никогда не догадайтесь, потому что удаки из Роскомнадзора заблокировали телеграмму. Очередной раз они заблокировали «Телеграм» в результате, в результате «Телеграм» работает исправно, я каждый день им пользуюсь, а вот-вот нагреватели «Аристон» перестали работать. Представляете, как люди благодарны надзору, который блокирует «Телеграм» из-за этих э там, э экстремистов. Да? У, у человека обогреватель вышел из строя, он помыться не может» жесть, конечно, их и дураки, бля, просто ж... какие-то вот космические, просто сказочные, просто вот сказочные долбоем. жуть. В Бишкеке люди вышли на протест, какие-то подавали петиции властям, сейчас их разогнали достаточно жестко, разгоняли и автобусы такие российские да, за, за, закиты вот эти в которых я накатался вот и я так понимаю что в Киргизии уже которые по счету до да, революции все никак не приходит к тому чтобы народ освободился а почему а потому что они же не могут свергнуть Путина а над всей этой Херней стоит Вова Путин. Даже в Киргизии, понимаете? Так вот. А почему люди вышли? Тоже интересная тема. Они вышли против китайцев. Они против экспансии Китая в Киргизию. То есть, Киргизию захватывает Китай. И если э, там где-то, ну, например... В Таджикистане просто тупо отрезает территории там полторы тысячи квадратных километров и присваивает себе. Тут в Киргизии такая же ситуация, как в России. То есть экспансия такая живой силы, когда просто вытесняют всех. Слава, ну скажите, Беларусь, а не Беларусь. Почему я что-то должен говорить, как-то я там, что я не так должен. Почему? Мне 54 года, куда мне переучиваться и зачем? Зачем? Ну, есть французы Германию называют по-своему, я же не должен ее называть, как, как называют французы. По-французски. Я так и называю Германию. Почему нет? Или Англия, да Мальцы в Киргизии, вся в России. Да, Китай весь в Киргизии. Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году. Это вчерашний спор как раз. Вот видите, боженька очень по поводу Жукова. Хотя я ни, ни о чем не спорил. Если э, кто-то говорил, что Жуков кровавый, я не спорю. И если кто-то говорит, что Жуков бездарный полководец, то тут я готов поспорить. Так вот, вот этот бездарный, в кавычках, полководец, рапортует, я так понимаю, Сталину о том, что за 17 дней наступательных боев войсками Белорусского фронта пройдено 400 километров. Можете себе представить. То есть, по Польше освобождены города польские, предприятия не пострадали, настолько быстро налетели, что немцы ничего не успели взорвать. Все что угодно. Можно говорить, можно сказать, что да, там этой армией командовал Рокоссовский, а Рокоссовского убрали, чтобы он не освобождал Польшу, и самое главное, чтобы не освобождал Варшаву и так далее, и так далее. И чтобы Жуков вышел на Берлин. Ну, знаете, если бы дурака поставили, то все было бы не так. Да и не ставили тогда дураков, помилуй Бог. Зачем? Умных вполне хватало. Это сейчас Путин ставит дураков, потому что боятся, что умные их подсидят. Потому что они сами дураки набиты. В Италию выслали террориста, за которым гонялись 37 лет, представляете, Чезари Батиста, разыскивался он представитель левой организации вооружённой пролетарией за коммунизм, ну то есть это боевая организация, и вот 37 лет его пытались выловить, а он скрывался вначале во Франции, да потом в Бразилии. А когда новый пришел в Бразилию, президент сейчас, который, когда шел на выборы, уже заявил, что его выдаст, ну, ему пришлось бежать, он где-то там на пляжах жил, вот его выловили, привезли в Италию. А Настю рыбку депортировали из Таиланда. Я очень сильно удивлен. Ну, то есть, условный срок, я и думал, что они будут отбывать в Таиланде. Оказывается, я перехвалил Таиланд и новые власти. То есть, видите, отправили их в Россию. Интересно, что там будет с ними Дерипаска в России делать. И в Службе безопасности Украины назвали причину задержания журналистки Елены Бойко. А причина задержания только одна. Елену Бойко путинцы выслали. Она у них там царила на экранах рассказывала какие хохлы там бендеровцы и так далее там майдануты и все такое прочее в результате ее выслали из россии там ее арестовали и она уже я так понимаю находится в сизо в во львове то есть и огромное количество людей, которые там в Украине, да и в России радуются, говорят, ура, там выслали вот такую вот пропутинскую, там антиукраинскую даму и так далее. На самом деле радостного тут ничего нет, вы знаете, я вам честно скажу, понимаете... То, что ее выслали, это результат сговора. Вы что думаете, случайно из-за того, что какие-то есть формальные основания ее выслать, ее выслали, из-за этого что? Нет. Это результат сговора. То есть на кого-то обменяли ее? На кого ее обменяли, обменяли? Ну на тех людей, кто ненавидит Путина и кого высылают с Украины. То есть, власти Украины не пускают тех, кто ненавидит Путина. Выдают врагов Путина. Из того же Львова, вы помните, недавно выдали. То есть, это очень глубокая тема. То есть, Путин и нынешняя власть Украины гораздо ближе, чем хотят казаться. Они, ссылаясь на формальности, кого-то там вот эту бабу по формальным признакам отдали. Да, да там за нее вступались и депутаты, и я не знаю кто. да, Все вступались, но ее все равно отдали. Потому что в России закон восторжествовал. Вы можете в это поверить? Конечно, нет. Конечно, это результат сговора. С кем договаривается Путин? Ну, подумайте, конечно, с Порошенко. С кем же он еще договаривается? С оппозицией, что ли. Причем обратите внимание, государство, в любое государство, ненавидит инициативу людей. То есть, если вот сейчас бабушки там кричат, ходят там, мы за Путина туда-сюда, их чморят. Почему чморят? Потому что они делают это без команды. Не было команды, они это делают. Любая инициатива в любую сторону, она наказуема. То есть, только по команде Можно что-то делать Это особенность тоталитарного и авторитарного Государства Потому что политика разворачивается очень быстро Путин встал, у него там понос Запор, там несварение, еще что-то У него раз может Политика поменяться А тут какие-то инициативные товарищи Бегут с плакатами Ты Что, что Команды-то не было Куда вы бежите Так что Очень часто Команды, которые отдаются с самого верха, они же каким образом при авторитарном режиме, вот, при абсолютизме, как они, эти команды, раздаются? Ну, вот есть, так сказать, Сюзелен, монарх, Вову, Путин такой, хрен с горы, он что-то там сказал. Услышали двое, два помощника, четыре, может быть, помощника, так называемые кремлевские башни. И каждый переварил в своей голове и отдал команды вниз. И пока они дойдут до самого низа, это будут прямо противоречивые команды. То есть я не исключаю, что будут случаться моменты, когда одну на Кавказе это уже случается, когда одни путинские нукеры стреляют в других путинских нукеров. Потому что команда дошла абсолютно противоречиво. Взаимно исключающая команда. Там не надо как лучше, там надо как приказали. Помните, как прапорщик говорит, сейчас возьмем штык-ножи и будем копать окоп полный профиль. Товарищ прапорщик, а может лучше саперные лопатки возьмем? А мне не надо, чтобы лучше, мне надо, чтобы вы заебались. Вот так и здесь. Вот. И пишут, что желающий помочь сыну Чеченке пришлось извиняться на камеру, якобы вот жительница Чечни пыталась передать сыну, проживающему во Франции, поддельный документ, чтобы тот получил более комфортное жилье и этому посвящен. Сюжет чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», выпущенный 15 января. То есть, он ей отправил голосовое сообщение с просьбой подделать документ, свидетельство о том, что в августе 2018 года его избили сотрудник правоохранительных органов. Такая справка понадобилась мужчине, чтобы улучшить жилищные условия, так как сейчас он проживает в общежитии, а благодаря ей мог переехать в отдельный дом. Херня вообще полнейшая. Я живу во Франции. Какой отдельный дом? О чем они говорят? благодаря какой-то справке. Тут бюрократическая система. То есть если ему дали убежище, да, то это одни последствия. Если у него нет убежища, то ему нужна справка не для дома, там какая-то, а для убежища, для организации, которая этим занимается, чтобы ему дали убежище. Я думаю, что где вы дают такие поддельные справки, что тебя менты побили. Хрень полная, просто вот полнейшая. Я вот это читаю, смотрю, это полнейшая хрень. То есть очередную женщину Чеченку заставили извиняться перед Кадыровым за то, что просто он есть. Да, извини, Кадыров за то, что ты есть. Бля. Жесть, конечно. Вячеслав Мальцев, хватит кормить Кавказ. Бурятов, якутов, башкиров, татаров и татаров. Мне больше всего понравилось. А они что, вообще не работают? Земли у них нет у этих татаров, да? Интересные люди, да? То есть, у якутов нет ничего. Якутов там два с половиной якута. У них территория такая что мам не горюй, да они могут жить и, и, и если оттуда, так сказать, развернут московские оглобли, скажут вы метайтесь, то они там будут жить вообще я не знаю, как Абрамович, причем все якуты, о чем вы говорите? Хватит их кормить, кто кого, Хантов, смансы еще скажите, хватит кормить у которых там Земли, да, как я не знаю, больше, чем Бельгия. Какой, какая Бельгия, как Германия, наверное, да? Вот, надо, кстати, посмотреть. А их там, я не знаю, 30 тысяч, сколько их там сейчас осталось? -то? Мы их тоже кормим, да? Вот из-за таких вот кренделей как раз у людей других национальностей в головах, появляется, в общем-то, неправильное представление о русском народе, то есть не все такие понимающие, так скажем. Андрей Макаревич пишет, стал членом Общественного совета Комитета Госдумы по культуре. Многие а, тут возмущаются, что он там прогнулся под изменчивый мир. Я не думаю, что он там под кого-то или что-то прогнулся, Ну, конечно, это зашквар влезть вот в этот гадюшник. Понятно, что ему за это денег не платят, что это общественный должность, что он рассчитывает, что он может что-то там как-то помочь в этом общественном совете я ему сразу как в таких делах очень опытный человек скажу у меня когда я был зампредом думы я как раз и такими общественными советами командовал у меня их было очень много всяких общественных советов ну собираются просто чтобы выпустить пар если какой-то законопроект рассматривается и им передаешь, и они там смотрят, что же кто-то будет, какие-то их поправки что ли рассматривать, кому это надо? помилуй бог, но ну, я там оформлял вот, все их поправки от своего собственного имени, если там, считал, что это нормально. Да, вот, я как инициатор, а вообще это вот, общественный совет вроде вот, внес, докладывал и так далее. Ну депутаты не очень это любят, и я не думаю, что депутаты Госдумы примут какие-то поправки Андрея Макаревича. Зачем это им нужно? Они что, сумасшедшие, что ли? У них есть, соответственно, кремлевские башни, которые там, или там, Медведевские какие-то. Или Володин, в конце концов, отмашку дает. За что голосовать, за что не голосовать. Госдепом США написали многие российские СМИ. Выделено 70 миллиардов для свержения Путина. Просто обхохочешься, просто обхохочешься. Учитывая, что в прошлом году, если вы помните 200 миллионов, 280 что ли, погуглите, миллионов долларов в бюджете зависло Соединенных Штатов в бюджете, которые были выделены на демократию в России. То есть, ну, не пошли они на демократию, некуда было их зарасходовать. 280, не 70 миллиардов. И так далее. Это вот рассказывают, что... За 70 миллиардов долларов там сидят тролли, которые якобы русские учителя, врачи и пенсионеры, и они рассказывают, как плохо жить в России в интернете. Да, и я думаю, что это делают русские врачи, учителя и прочие пенсионеры совершенно бесплатно. Вот как, как здесь у нас, как я это делаю 70 миллиардов. Для того чтобы свергнуть Путина, хватило бы 20 Мы это подсчитывали. И что-то нам никто выгорает. Были бы более эффективны, чем вот эти тролли из Америки, которые не знают ни ничего связанного так с Россией, где там наберешь на 70 миллиардов такое количество троллей. Разум полнейший. Нам никто ни копеечки никакой не присылает. И так что надо, вон, Жень попросить, чтобы в Госдеп сходил и 70 миллиардов выделили, там давайте делиться, да. И главный вопрос не в этом. Главный вопрос а зачем им путин свергать? Ну, вот представляете, есть некий Пентагон, да, который вот там, ну, или какие-то спецслужбы США, которые осваивают пусть выделенные 70 миллиардов. Пусть есть они выделенные. Они что, будут стремиться Путина свергнуть, чтобы потом не получить ни копейки? Да, я ничего, больные, что ли. Да, так классно, Путин! Выйдет там, в микрофон, что-то поговорит, Хари поторгует у них тут миллиардов э, бюджет Пентагона. Там какие-то ништяки падают со всех сторон, НАТО подогревается. Все. Представляете, что, вот сейчас что происходит с точки зрения перевооружений в Соединенных Штатах. Летающие какие-то платформы, ракетные ранцы, экзоскелеты, которые силу человека увеличивают. Какие-то материалы, да, костюмы из материалов, которые невидимы для глаз, а также не воспринимаются радарами, да, РЛСки не улавливают, индивидуальные дроны, разведчики, вот сейчас только я смотрел, индивидуальный дрон разведчик в 18 грамм весит, то есть, боец закинул такой маленький вертолетик, кто-то полетел, скидывает ему всю информацию, да. то есть, Пока это разведчик, вот этот дрон. Ну, как в начале Первой мировой войны там летали аэропланы такие и были разведчиками. Потом они стали бомбардировщиками, потом они стали истребителями, потом стали штурмовиками, потом стали пикирующими бомбардировщиками и так далее. То есть пошло развитие. Так и здесь пока вот он запустил 18-граммового разведчика. А потом у него будет 18... 18-граммовых ударных дронов, которые он запустил, они полетели, и как, кого он показал, они все хорепали и так далее. То есть, там идет бешеное развитие. Под что может это развитие быть? Ну, под врага, а только больше ни под что не дадут. То есть, сказать, давайте мы сейчас вот сделаем тут супер-пупер армию, говорит, а для чего? Но если нет Путина, тогда это бесперспективно вообще. То есть, такие вещи там Конгрессу говорить и вообще всем тем, кто там деньги распределяет. Говорит, а зачем мы вам деньги будем давать? Он говорит, ну мы вот там сделаем такую армию. А с кем вы воевать собираетесь? С инфланетянами что ли? А он говорит, да не, ну а вдруг там возникнет? Ну чтобы не возникли у нас там дипломаты есть и так далее. А здесь уже есть, понимаете? Не Ким какой-то там смешной, а Путин, Россия, эге Поэтому кто же его будет свергать? Он же памятник. Ой. Так что я еще раз повторяю, не надо 70 Хватит и 22 Мы подсчитывали, это было в 2011 году, что 22 миллиарда всего-навсего надо, чтобы Вову вышибить. Сейчас, я думаю, сумма эта уменьшилась. Вообще ни одного шанса у него уцелеть, если бы были такие деньги. А вот интересная придумка такая в России прет в Министерстве обороны. Там тоже свои, так сказать, в Америках свое отношение к информационному миру, а здесь свое. Военнослужащие, которые ушли в запас не смогут в соцсетях долгое время действовать, то есть в отношении них будет запрет. Если они там э, к тайне, к этой государственной военной имели отношение и так далее, то есть там целый будет список таких лиц, и пять лет они не могут аккаунты в интернете иметь, представляете? То есть вообще жесть какая-то. Какие-то солдаты, которые, причем это уж солдат не будет спрашивать, он принял присягу, и ему говорит, на, подписывай вот эти бумажки, ну как, так везде вот тебе дают, подписывай, куда ты нахер денешь, ты под присягой, все подписывай подписал мне, и пять лет потом ты не можешь аккаунт заводить. И преступление, преступление будет не раскрытие каких-то сведений, которые разглашение тайны военной, а создание аккаунта. Создал аккаунт, все, Кирдык в тюрьму посадили. Блять, жесть, просто какой-то кошмар. Почти каждый второй россиянин признал в чувстве стыда из-за распада СССР. Не знаю, у меня смешанные чувства. Я думаю, что нужно пора, пора. Даже я был свидетелем всего этого. Я думаю, пора забыть про это, про распад СССР. Это уже все. К этому мы никогда не вернемся. Надо идти вперед. Незачем оглядываться назад. Вот, благосостояние россиян оценили в котлетах, вот Mail.ru Group, сервис Deliver Club посчитал, сколько бургеров могут позволить себе жители крупных городов, от Москвы, значит, до Владивостока. Вот в Москве в месяц 148 бургеров может позволить человек, Представлять какая прелесть, а вот во Владивостоке только 131 бургер. Жесть. <laughs> То есть в Владивостоке по 4,5 чуть меньше бургера в день. Может себе человек позволить. Не густо, мягко говоря. То есть это уровень такого беженца в Европе, который там с Африки прибежал, да, и ему. Начислили пособие. Единая Россия отказалась раскрыть размер пенсии депутатов и чиновников. Ну, чтобы в бургерах не измеряли. да, Поэтому законопроект отклонили. Я так понимаю, что законопроект специально вот Андрей Макаров выдвинул для того, чтобы самому попиариться. Вполне допускаю, что отклонили по формальным основаниям. Там. очень часто депутаты специально совершают такие действия, которые прямо запрещены регламентом. То есть никто даже рассматривать не будет. Ну, как-то красиво называют закон-проект, который внутри может быть абсолютно пустой. Его выдают туда, а там говорят, да не, его нельзя вот по этим основаниям. И сразу крик, сразу можно такого депутата попиарить. Так, вот валютная, пишут, переоценка ударила по Центробанку. Центробанк пишет, что потерял 9,5 миллиардов на Форексе. Ну, играть на Форексе – опасное занятие. Центробанк нашими деньгами играет на Форексе. А если бы он заработал, это бы кому ушло? Я так понимаю, что потери за счет нас, а прибыли в карман на Биулина и всех остальных. Ну, так устроен современный мир российский русский мир так называемый да связанный с поваром с поваром путина компания получит 3 миллиарда рублей по госконтракту накормление значит это я так понимаю контракт накормление повара путина да но на самом деле я так понял что это тендер на организацию питания в больницах Москвы. А на самом деле это кормление, конечно, повара Путина, естественно, воровство. Вот этот повар Путин, конечно, уникальная личность. Да? Как дядя мой говорит, сиську-письку и кинжал он в одной руке держал. Он и варит, и парит, и воюет, и ворует. Все делает одновременно. Как мама моя говорила, раньше коммунисты воевали, Цыгане э, воровали, евреи торговали. А теперь э, евреи воюют, э, цыгане торгуют, а коммунисты воруют. Ну, это она в советский период так говорил. Ну, вот, а этот, видите, сразу же за всех. Он и воюет, и торгует, и ворует. Такой молодец, этот Пригожин. Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда. Об этом Антон Дороздов сказал. И сократит на несколько тысяч сотрудников. Вопрос, на сколько? На несколько. Несколько тысяч – это и две тысячи, да? И двадцать тысяч – это несколько тысяч. Ну, пусть даже не десятка. Пусть в одном и том же порядке. Это две тысячи и девять тысяч. Поэтому интересно, сколько Вячеслав Мальцев, всех якутов, бурятов, кавказцев там и так далее. Как, Какой-то тут Гитлер организовался у нас. Какой-то какой Гитлер! Ну, тот-то можно в его оправдании сказать, что того двойной или тройной смесью отравили в свое время, когда он еще солдатиком был, да, попал он. Причем рассказывают же, что он по депред попал, но это ж не так. Это ложь. Потому что тогда уже не применяли чистый яприт, применяли двойные тройные смеси. То есть там и яприт, и синильная кислота, и что хочешь, все вместе было. Ну, так было устроено. И поэтому, конечно, он цепанул нормально. Там не только и но и все остальное. Поэтому, возможно, поэтому и поехал. Был обычный художник, да, вдруг у него крышу так снесло. Я допускаю, что, в общем-то, эта тема требует глубокого изучения. Вот тут вот, человек, я не знаю, может быть, он <связывая> завод по уничтожению химического оружия двойной-тройной смесью уничтожал. Почему вот так тянет все, все народы куда-то в Магадан отправить и так далее? <связывая> ПФР могут... <связывая> вот самое смешное, представляете, вот... Он говорит, мне смешно, да? Мне смешно. Вот, был бы я в ранге президента, да, мне такой такое я бы тоже рассмеял, сказал. Ну, что тебя двойной тройной смесью отравили, И так далее. А Путинский за эту тюрьму усажают навсегда там, представляете, вот за такое. Высказал, все, уехал. ПФР могут преобразовать в, в государственную НКО. То есть, пенсионный фонд России будет продолжать издеваться над нашим народом. Теперь он будет преобразовываться в НКО государственное. То есть, думают, а как бы еще денег украсть? А как бы еще что-то сделать такое, чтобы уж совсем херово было? Так можно назвать это страсти по пенфонду. Да? Страсти по пенфонду. Очень весело. Пенсионеров должны содержать родственники, а не перекладывать это на государство. Цитата Александра Карелина. Ну, того человека, который очень похож на побритого пятикантра в этом костюме. помните, сейчас в Европе очень модно всяких воспроизводить там австралопитеков, там, я не знаю, гомохабелис, всяких хома-эректусов и брить их, да, одевать в костюм и показывать. вот так бы и очень часто встречать там этого неандертальца из Бразилии и пишут очень похож на учителя труда нашего каждый узнает в нем своего учителя труда и действительно прям в точку вот Александр Карелин не учитель труда, да, но очень похож на Пятикантропа действительно, то есть на неандертальцы, извиняюсь. И, хотя и на того, и на другом нормально. И говорит, что не надо перекладывать на государство, что родственники должны содержать. А, денежки, значит, должны Путину приносить. <смех> вот, представляете, вот Карелин, вот этот Карелин, потом там еще и боксер какой, Валуев, Валуев да, вот это, законодатели. Мне нравятся фотографии, я вам показывал, там, Смотрите Валуев с девушкой, там, и с другом в юные годы, вот это вот, <смех> показатель. <смех> там такие рожи, конечно. <смех> Жесть, это вот Слабоумные, представляете, вот эти слабоумные, они там сидят в Госдуме, сидят в качестве ждивенцев, он говорит, что а, а, у государства на шее. Так вот как раз эти сидят на шее только не у государства, а у народа. Путинское государство висит на шее у народа, является нахлебником, и, и вся эта шобла там такие вот, как, как клещи присосались, вот какой-то Карелин, там, представляете, какой-то спортсмен, законодатель. Да это обхохочется. Вот взять этих спортсменов, когда власть возьмем и сказать, напишите закон, вот мы вас сажаем и не выпустим, суки, пока вы четко не напишете закон, по которому мы должны вас отпустить. Считайте, что он действует. Вот, сука, Карелин, садись, вот тебе листок бумаги, вот карандаш. Пиши. Если ты напишешь неправильно, будешь сидеть, пока, блядь, правильно не напишешь. Вот, Напиши, закон, считай, что за него уже все проголосовали. Весь мир проголосовал. Что тебя выпустить. Если напишешь неправильно, будешь сидеть, пока правильно не напишешь. Я думаю, он пожизненно просидит вместе с Валуевым. Законодателя Хренова. Эх, блядь, жуть. Законодателя, бля. Вот возьми такого законодателя. Элементарный вопрос задай, не знают. Элементарный. Горьков заявил, что около 25 тысяч мест в школах будет создано в селах в 2019 году. Два вопроса. Почему 25? Магическая цифра. Что это 25 миллионов рабочих мест и 25 тысяч мест в школах. И еще. А зачем 25 тысяч мест в школах в деревнях? Там же людей не осталось. Сортиров там нет, 25 тысяч мест создают. Там надо сортиры делать всех школ, которые есть теплые. Они, видите, вот решили увеличить количество мест. Тоже, наверное, с холодными сортирами. И.. В Хакасии чиновница уволили после критики 200% премий министром. Но я думаю, что все это не так. Я думаю, ее уволили раньше, а критика возникла уже после увольнения. Потому что обычно первый зам главы Минфина Хакасии Галина Спиридонова была уволена после того, как раскритиковал выпад крупных премий трем вице-губернаторам регион. Там поменялась власть, пришел коммунист. Естественно, что он выпер всех этих... Безусловно. Я так понимаю, что эти премии, которые он там начислял, я не думаю, что это какие-то там миллиардные премии для того, чтобы люди, которые живут в Москве и там... Так сказать, от этого региона трудится в Москве, которых он вновь принял на работу, чтобы они там просто хотя бы жить как-то могли, потому что, я так понимаю, зарплата 24 тысячи. Я их не оправдываю, и я понимаю, что он сделал это по глупости, потому что он не знает, как бюрократическая система устроена, он мог бы сделать то же самое, но правильно. И к нему никаких бы претензий не было, да. Но он сделал то, что хотел, и сделал неправильно. Поэтому сейчас вокруг этого будет крик, вон и так далее. То есть, поскольку он пока еще не соображает, как устроена бюрократическая система, а те люди, которые соображают, я так понимаю, они его и подставили, они, так сказать, подсказали, как сделать это неправильно. Так. И вот, а вот депутат единорос из Читы, это Екатерина Борисова, депутат единорос, предложила отрубать на ночь свет у малоимущих. Ну а зачем ему по ночам? Пусть детей делают, зачем ему свет вот. в бараках свет. Говорит, вообще по логике надо на ночь им отрубать свет, как у нас делают на дачах, и они не будут топиться. Ну, чтобы воруют электричество на отопление, а, надо на ночь отрубать, и все, и пусть мерзнут. Представляете, это депутат от «Единой России» в Чите, в Чите мороз лютый. Будут отрубать электричество, отопления нет ни хрена никакого. Люди подтапливают. Если они будут топить за свой счет, то они сойдут с ума, потому что им кушать нечего будет, они просто с голоду сдохнут. Поэтому они там выдумывают, как, как сделать как, помните, Ракин говорил, чтобы не ты государство, а оно тебе. И, в общем-то, правильно делают, да? А вот это решило их обыграть. Отключаем свет и все, и пусть мерзнут. Кто до утра дожил, тот молодец. Бля, просто жесть какая-то. Такое ощущение, что это все снится, что такого не бывает, что это, я говорю, Борис Виан написал, что это как какой-то сюр вообще. Наглость 0,5 Чубайса. Да, ну не 0,5 многоват, конечно, 0,3, там 0,2 точно, блядь. Совершенно охеревшая дама. Уже. То есть, если там 0,1 Чубайса, то это уже человек вполне заслужил, там чик, я думаю. Вот это можно будет в дальнейшем. Как был коэффициент трудового участия, помните, при коммунистах, чтобы можно было зарплату распределить, так и это вот коэффициент участия в путинской банде, тоже в чубайсах можно, я говорю, и, соответственно, чтобы наказание распределять. Вот это вот столько-то микрочубайсов, да, ну, соответственно, там вот столько-то десятилетий на Колыме и на Индии да. «Медведев приехал на Гайдаровский форум на лимузине, как у Путина, за 187 миллионов да, и рассказал про приготовление омлета на противне в духовке». Вот я честно скажу, о яйцах бы не стоило напоминать, вот, кто его там консультирует, вот эту кредит. Во-первых, фотографии, посмотрите, я не поставил, он зря, наверное, сделал, не успел, просто времени не было. Вот такого размера от лимузин и рядом такой же медведев. То есть, он может зайти туда, не нагибаясь, в этот лимузин. И про яйца. Только что такой шухер идет о том, что из-за того, что не 10 яиц, а 9 уже продают по цене 10, а он напоминает про омлет. Ну, что в башке у этого человека? Я думаю, ветер, мусор в голове. Вот. И Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира. Очень интересно послушать. Главные факторы достижения темпов роста российской экономики выше среднемировых и вхождения в топ-5 экономик мира это трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда. Вот что сообщил Кудрин. Ну, то есть, как, как друзья его либералы считают такими капиталистическими этими... Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост. О чем он говорит. И э, трудовые ресурсы будут сокращаться. Тот приток мигрантов, который в предыдущие годы э, закрывал, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения. Девальвация тоже оттолкнула мигрантов и так далее. И... Трудовые ресурсы. Вот человек учился в учебном заведении в Советском, да, где был марксизм. И там был такое понятие, как производительные силы, а не трудовые ресурсы. Да. Трудовые ресурсы – это некое... Да, и с точки зрения трудовых ресурсов он говорит абсолютно правильно. А с точки зрения производительных сил, которые представляют из себя средства производства и вот эти самые трудовые ресурсы вместе, да, он говорит полную чушь. То есть он говорит, вот не будет людей и, соответственно, производительность труда такой производительности не будет и так далее. Почему же это не будет? Производительные силы из двух вещей состоит, из средств производства и людей в процентном отношении. Если людей в процентном отношении уменьшить, то это можно увеличить. Если это уменьшить, то людей можно увеличить в процентном отношении. Сейчас весь мир идет к роботизации. Производительность труда в связи с роботами возрастает. А, блядь, у Кудрина мигранты. Они должны увеличить производительность труда. Чего у этого Кудрина в башке? Можете себе представить? Это умнейший из этих придурков. Это умнейший. Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы. Жесть, конечно. Чего сказал? Сам-то понял, рост производительность труда за счет чего? За счет как раз производительных сил, новых производительных сил, за счет роботов, за счет освобождения этого труда, машинного труда, технического труда от путинщин, от глупых, которые не знают, как это работает. А если они не знают, то как они могут этим управлять? И вообще, зачем этим управлять? Нужно отойти в сторону. Они ни Песков, ни Путин, никто ни, блядь, не умеет компьютер включить. Они знают, как будут работать роботы. Охереть не встать. Не, я понимаю, почему выступил Кудрин. Он критикует в том числе правительство, естественно. Достижения зависят в целом от политики. Видите, как правильно говорит ну, выводы неправильные делают. От ее последовательности. Не от последовательности, а от политики. Целостность политики, создания доверия не всегда описывается показателями. Мы сейчас видим по опросам, что доверие к правительству не такое высокое. То есть, это наезд на правительство. Кудрин хочет быть премьером. Да, Медведев... С Медведевым он конкурент. И поэтому он не может сказать истинные слова. Он вот что-то придумывает про какую-то политику последовательности. Какая последовательность? В чем последовательность? В чем послед, в том, что Путин разворовывает и разваливает, он делает это последовательно. Если он будет делать это непоследовательно, тогда Россия была гораздо, как бы гораздо, эффективнее, экономика работала бы лучше. Но Путин последовательно это делает, поэтому главное в политике это уничтожить этот режим антиконституционный, антизаконный. И Чубайс поспорил с Грефом о методах борьбы с коррупцией. Представляете, два коррупционера спорят, как лучше победить коррупцию. Греф говорит, вот цифровизации. А Чубайс вот свои какие-то методы придумал. Ну, наверное, как это в свое время приватизацию придумал замечательно. Я думаю, методы борьбы с коррупцией, которые придумают. от, от Чубайса будут ничем не хуже. И Силуанов пообещал россиянам позитивные изменения в жизни. Как пишет догоняя е 7 и 09 да что же еще, мне лучше может быть? Гробы подешевеют. Ну да, то есть позитивные изменения. Все находится на нуле. А вот такие дела. А вот антибендеровец мне бандеровец, он обычно они бендеровцы пишут, написал такой а, ватный, мне нравится, святые 90-е, в магазинах пустые полки, зарплаты не платят месяцами, на улицах банды, инфляция 200%, сбережения обесценены, либерасты говоруны, развалив страну, свалили на запад, а дети в семьях просто хотят есть. Кто, кто это? Прошел, тот знает цену болтовне либерастов и уже не купится. А что не купится, я вообще не понимаю. То есть, кто-то предлагает, кто-то может вернуться в 90-е или кто-то может вернуть 90-е. слышишь ты Анти, антибандеровец, придурок, ты можешь вернуться в 90-е или кто-то может вернуть нас в 90-е. Мы можем идти только вперед, с какими 90-ми ты можешь сравниваться. Мы можем сравниваться только с другими странами, все. Ну, например, с Бразилией, да? Вот, например, можем сравниться с Бразилией. Не в нашу пользу это сравнение, я тебе сразу скажу. Я уж не говорю там с Францией, там, Германией, не надо. С Бразилией хотя бы. Артисты, блядь. С 90-ми они там сравниваются. В 90-е были, во-первых, перспективы, во-вторых, совок еще не был полностью утилизирован, то есть можно было бы там кто-то кушать, я не знаю, у кого в семьях были голодные дети. Я тогда набирал в охрану себе и платил зарплату больше, чем преподавателям и профессорам в университете. Если кто-то не был лентяем или алкашом, он мог просто устроиться в охрану, даже работать. Я уж не говорю про другие вещи, различные кооперативы, какие-то акционерные общества и так далее. Артист, да. В 90-х либерастом был Путин. Все правильно, и благодаря 90-м Путин стал у власти, кто его, Ельцин, назначил. Это логическое продолжение «хамло» Мальцев, да, бывает у меня «хамло». У нас странное понимание слова «хам». Вы знаете, это появилось такое понимание в советский период. Тот, кто вот таких, как Мальцев, называет «хамами», они исходят из сталинской концепции. Почему? Потому что ну, хам до революции – это был совсем другой. То есть, не к этому это относилось. Поэтому если вы говорите и не считаете себя сталинистом, то как-то это нелогично абсолютно. То есть, того человека, который ругается матом, вы называете хамом. Во... До революции было совершенно не так. Совершенно других людей хамами называли. Не тех, которые матом ругаются. Дерипаска подал иск в суд на Зюганова. На Зюганова, представляете? На что замахнулся? Зюганов сказал, что самая крупная афера – это алюминиевый бизнес Дерипаски. Ну, наверное, не самая крупная. Да? Самая крупная афера – это бизнес Путина. Приватизации всей России. Это вот самая крупная афера. Поэтому Дерипаска, конечно, может обратиться в суд и сказать, не, я, конечно, вор и жулик, но Путин круче. и чё, Зюганов, ты меня прямо это оскорбил. Путин может обидеться, да. А Дерипаска говорит, что это его деловой репутации мешает. Обхохочешься. У Дерипаски есть репутация, которую можно как-то вот это... Подмочить. Дирипадски подмочить репутацию, да. Там кому еще? Бурханы можно там подмочить репутацию. Представляете, у этих людей есть репутация. Какая нахер у них репутация, кроме того, что они воры, жулики, путинские кореша, там, которые бабки делят, да? Враги русского народа и вообще народов России. У них нет никакой другой репутации. Преступники. Вся репутация у них так звучит ушаков кремль не собирается отдавать южные курилы Бля. это наша земля и никто не собирается эту землю кому то отдавать вы верите только что на днях запретили оформлять земельные участки там да знаете вы на что это похоже помните анекдот про василий Ивановича, когда того саблей там изрубили из пулемета застрелили он такой лежит кончается у себя там ну где то в штабе там в коморке, слышат, там на улице что-то стругают, пилят. Петька заходит весь в стружке у него, тут этот в сантиметр висит. да этот, вот. и, и так раз снимает, так раз к Иванович подходит. Он говорит, что, Петька, гроб мне делаешь? Он, Да ты что, Василий Иванович, мы еще с тобой на рыбалку сходим. Вот так и эти ребят. Ребят, не, никакие курилы не отдадим. Уже там все подписали, давным-давно слили. Мы еще на рыбалку сходим, на этих курилах. Очень хорошо, что это наша земля, как он сказал Тут про Байкал. Сейчас интересные кадры, как там китайцы рыбу удят. Там стоит толпа китайцев и вытаскивают сетями какое-то немыслимое количество тонн огромных рыбин. Таких видео. Посмотрите, китайцы рыбачат на Байкале. Очень хорошее видео. Ну, то так же как китайцы рубят лес. Это тоже наша земля. И они тоже никому ее не отдадим. Артисты. Так... Путин встретился с чем в Белграде и прокатил его на лимузине «Аурус». Представляете, как радовался президент этой Сербии, смешной, жалкий, прокатил его Путин на лимузине. Ну, как вчера, вот, кошка пришла у меня из стакана, попила, я ее не прогнал. Кошка радовалась, она... У своего хозяина из стакана попила. Так и он у своего хозяина в лимузине проехал. А еще он ему орден дал. И папа этого Вучища прослезился аж и рассказал, что дедушка этого Вучича хотел от э, хорватских фашистов уехать в Россию на лошади. ну, наверное, не доехал на лошади, с чем я его и поздравляю, потому что если бы он уехал в Россию на лошади, то он вместе с лошадью в то время сгинул бы в ГУЛАГе. Ну, представляете, такой Учич приехал на лошади. Я тут к вам, Иосиф Фиссарионович, от фашистов, от хорватских убежал. То он говорит, ага, хорошо, товарищ Берия, распорядитесь. С этим беглецом. Их и артисты. А вообще жесть, конечно. Такой слушаешь, смотришь, думаешь, на кого это рассчитано? На дураков, что. Так. И Путин поблагодарил жителей Сербии за теплый прием. Видите, как тепло приняли. До этого там демонстрации были активные. И, и там, говорит, прям лабзали его там Путина. И СМИ, сербские СМИ рассказали о готовящемся подарке Путину. Ну, очередную. Я вот даже не читаю текст, сразу помню, что подарят очередную собаку. Не могли, могли бы что-нибудь интереснее подарить. Так. И замгоссекретаря США назвала условия сохранения договора об уничтожении ракет средней и малой дальности. Но условия были совершенно очевидные. То есть крылатую ракету уничтожить 9М729. Причем не только же к ней претензии. Еще претензии к тем баллистическим ракетам, которые летят гораздо ближе, чем им положено. Но видите, вот американцы на это соглашается, Ну, Путин не согласится. Мы вчера об этом говорили. Ну, что у него там как... Этих ракет как пальцев на руке. Может быть, даже меньше. придется один палец отрубить. Он раз пойдет на это. Нет. Тогда с мультиками будут проблемы. Отстанутся одни мультики. А надо хоть что-то показать. Железка, чтобы была хоть какая-то. И МИД России заявил о получении доказательств связи американцев с ИГИЛ. То есть вчера американцы заявляли о связи. РФ, СИГИЛ. Я, кстати, в этом и не сомневаюсь. Теперь вот американцы связаны с ИГИЛ. Я с этим тоже не сомневаюсь. Потому, что спецслужбы работают со всякой мразью везде. еще работают, дружат между собой. И этим отличаются спецслужбы. Почему я их очень сильно не люблю? Почему никогда в жизни я не верил всяким фильмам про Штирлица? Да, потому, что с детства у меня было негативное отношение ко всякого рода спецслужбам. Еще с утробы матери, когда, как рассказывала моя мама, в первые наружные наблюдения, так как отец у меня диссидентствовал, да, там написал статью в хрущевское время очень плохую про Хрущева, да, но не опубликована она была, а КГБшникам досталась, она его там из партии выгоняли и так далее. И наружка была установлена тогда, когда мама была беременна. Поэтому я в утробе матери уже ощутил, так сказать, наружные наблюдения. Поэтому я терпеть не могу спецслужбы. И вот я думаю, что они как раз и являются причиной появление всяких аль и гилов и прочее, прочее. Вообще вся террористическая деятельность ⁇ это работа спецслужб. Ну, если вспомнить весь терроризм в России, который был в царский период, весь организовывался спецслужбами. Пентагон начал разрабатывать меры противодействия к гиперзвуковому оружию РФ и Китая. Ну, представляете, Путин мультики показывает, а там в космос будут выводить противоракеты и какие-то еще вещи. То есть э, милитаризация космического пространства, что Рейган называл звездными войнами. Тогда не прокатило это, потому что денег нужно много было. И зачем это делать? А сейчас нормально, сейчас прокатит. США решили вывести противоракетную оборону в космос. Представляете, какая прелесть. А золотятся все. Путин просто золотой для них человек. Не будь Путина и что с этими противоракетами делать? Американский журнал вышел с обложкой а, с призывом к импичменту Трампа. Ну, началось. Посмотрим, как Трамп будет отвечать. Адвокат Трампа не исключил сговора команды президента с Россией. Рудольф Джулиани адвокат дает, видите, показания интересные. Швеция впервые подготовит кибербойцов. Представляете, вот шведы сидели, вообще ничего не надо было людям. То есть не хотели в НАТО. У них там процент желающих в НАТО был минимальный. Сейчас больше 50% хотят в НАТО. Ничего нового не хотели делать с точки зрения вооружений. Сейчас столько уже всего наделали благодаря Путину. Плюс вот кибервойска организовали. И самое главное, представьте, в Швеции... С 1918 -го года всеобщая воинская обязанность. Хотя понятно, что там всех молодых людей им не надо в армию загонять, им просто места там не хватит. Они там выбирают сколько тысяч человек, которые им нужны, конкретные. Но в любом случае формально это всеобщая войско, воинская обязанность. Благодаря Путину, можете себе представить, благодаря Путину Финляндия, Швеция ставят официальный вопрос о вступлении в НАТО. Люди там определенные политические круги эти вопросы сейчас громко озвучивают. Я думаю, по этому поводу будет голосование. Так что Путин, конечно, им нужен всем. Представляете, какая прелесть. Токио выразил протест из-за действий российских пограничников у Южных Курил. То есть, там у острова Кунашир э -э, ловили рыбу, э -э, японские рыбаки их поймали пограничники и оштрафовали. Но они действительно очень сильно удивились, говорят, чуть это такое Кунашир, Путин уж отдал, вот просто в России об этом не знаете. Ты чё? Вот кот пришел, видите, вы говорите, коты куда делись, Хоть что-то орет. На улицу что ли, хочет? Не-не-не, там нечего делать. Стало известно о состоянии похищенных пиратами россиян. Говорят, отличное состояние, прекрасно себя чувствуют. Дипломаты вот сейчас бросятся выкупать их, рассказывают, как будут выкупать из плена. В общем, все прекрасно. Такая ведется дипломатическая работа замечательная. Нафтогаз добился ареста зарубежных активов Газпрома на сумму, превышающую значит, присужденный стокгольмским арбитражем, два миллиарда шестьдесят миллионов рублей. Я так думаю, что это с походом, поскольку не только потому, что там что-то может оказаться Стоит дешевле и так далее То есть можно было бы один в один Арестовывать Просто я так понимаю, что это не последний иск Что будут иски еще связанные С 2018 годом А там уже сумма другая Там 11,6 миллиардов долларов Будут пытаться отыскать Нормально Представляете, какая прелесть? Путин опять всех переигрывает. Поставляет газ, и еще деньги остается должен. Молодец какой. Умеет он это делать. В Великобритании арестовали российский сухогруз. Мне нравится название Кузьма Минин. Кузьму Минина арестовали в Англии. Представляете, какой? Он... А ну! Где оттуда? Вот, видите, он, видит, что я его не могу прогнать. Распоясался, пытается выйти окольными путями как-то. Ну, наверное, он кого-то на улице увидел, то часто бегают всякие лисы, бегают, кого только нет. Он что -то хочет с ними общаться, дружить хочет. Власти России разработали план по выводу Венесуэлы из экономического кризиса. Интересно, а когда-нибудь будет план по выводу России из экономического кризиса? Представляете, Венесуэлу Путин решил спасти от кризиса, а Россия никак не получается. Ну, потому что Венесуэлу-то будут спасать за счет России. А Россию за счет кого спасать? За счет своих детишек, которые там по Англиям, Франциям, Америкам проживают? И элиты детишки. Ну, наверное, не будут. Наверное, детишек будут спасать. Мальцев один сидит. Да, сегодня я один вообще. Обычно так достаточное э -э количество людей. А сегодня я вот так решил в полном, в гордом одиночестве провести эфир. Вот. И под львом захватили храм УПЦ. В общем-то, я так понимаю, новая церковь забирает храмы, и это это вполне логично, то есть это вполне ожидаемо, так и должно было развиваться. К желтым жилетам присоединяются во Франции учителя. Интересные тут события произошли. Обратил я внимание, что желтые жилеты. На фоне работающих людей на дороге, на фоне мусорщиков ну, как-то не выделялись, было много. Ну, то, то есть ты сначала, не приглядываясь, не понимаешь, где протестующие, а где люди, которые работают на дороге. Так вот, сейчас стали всех переодевать работников дорожных служб в оранжевый жилет. Они а в оранжевых, а желтых жилет это протестующие. Представляете, какая прелесть. Очень смешно сегодня видел желтые жилеты и оранжевые жилеты. То есть желтые жилеты протестуют, а оранжевые работают. Итальянский город объявил распродажу домов за один евро, за одно евро. Вот интересно, 1 евро пишут российские СМИ, наверное, одно евро, да? Помните, как про Расула Гамзатова, когда все подходят, говорят, дайте мне э, одно кофе. А там женщина такая с хорошим знанием русского языка, филолог такая, морщица. Расул Гамзатов подходит, говорит, один кофе. Она, Во -во -во -во -во! И один булка. Вот так же здесь: один евро. Ну, я к чему это вот рассказал насчет одного евро. Видите, многие итальян, ну не многие, некоторые итальянские города, где население уменьшилось, продают под заказ, то есть через интернет можно купить дом, заплатив евро. И они требуют, чтобы ремонт был на 15 тысяч евро, произведен в течение трех лет, ну, в общем-то очень щадящие условия, очень щадящие. И 5 тысяч евро депозит, ну что ты их не обманешь, как только ремонт сделаешь на 15 тысяч, они тебе вернут 5. Очень круто, реально круто. В России, если бы такие условия были, я думаю, что никаких ипотек людям не надо было. Так. Это меня кто-то пьянью бородатой называет. Голубчик, я не употребляю алкоголь, так что.. Представляете, вот если человек бухает, да, и каждый день он должен быть в эфире. Такое возможно, вы когда-нибудь видели такое? Вот просто, когда такие тролли выкатывают, задайте вопрос. Ну, если человек употребляет алкоголь, даже умеренно употребляет алкоголь, он может каждый день быть в эфире трезвый? Нет, конечно, потому что он вечером в эфире. Когда же он пьет, когда же он отсыпается? В Китае установили новый касс самообслуживания. Камера распознает лицо человека, блюдо на подносе и списывается с электронного кошелька деньги. То есть не нужно ничего, ни телефончика, ни карт, ни, ничего не нужно вообще. То есть взял еду, прошел и все тебя стрессовали, рисовали, все сами перечислили, а в Японии, интересно, весь четыре года существует гостиницы, где работают только роботы, и вот спустя четыре года половину роботов уволили, набирают людей. Представляете, такой атовизм. Ну, так всегда и бывает, представляете? То есть, роботы же несовершенные сейчас. Понятно, что они там с какими-то вещами не справляются. Но японцы попробовали, это уже хорошо. Четыре года эта структура существует. Четыре года она продержалась. Не четыре дня, не четыре часа, четыре года. Открыл самый длинный напечатанный на 3D принтере мост. Длина моста 15 метров 25 сантиметров, ширина 3,8, высота 1,2. Ну, естественно, в Китае, где же ему еще открыться? Автомобиль Тесла, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Промбота. Вот в Лас-Вегасе это произошло, ведь один робот другого робота сбил, и сейчас... Рассуждают Ждет ли планету всемирная Забастовка дальнобойщиков Из-за того, что дальнобойщиков Не будет, а будут роботы Да не ждет никакая забастовка Если у людей не будет работы, а будет зарплаты, Это то, о чем мы говорили А если не будет зарплаты, то будет не забастовка А будет кердык Так Давайте Ответим на те вопросы Которые нам написали в донатах так, Опа. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Напоминаю, что нужно подписаться обязательно на канал, даже если вы смотрите в зеркалах. Ну, если вы хотите, чтобы я отвечал на вопросы, пишите в чатах или в донаты пишите и так далее. Но в оригинал, в любом случае пишите в оригинал. Я еще хочу раз поблагодарить тех людей, которые делают зеркала э, со мной и которые занимаются различной нарезкой. У некоторых просмотров гораздо больше, чем у меня. Там он 600 тысяч я вижу. Человек сделал нарезку 600 тысяч просмотров. Ну, большое спасибо. Что я, я не умею такое делать. Поэтому я говорю спасибо тому человеку, который умеет. Мне говорит, вот кто-то там на тебе. Наживается. Дай Бог им здоровья, тем, кто, как, как говорят, они не наживаются, они работают, они молодцы, и, и большое спасибо. Так, Валерий СПБ, да здравствуйте народовластие. согласен, да здравствуйте народовластие. Алексей, спасибо, спасибо, Артур СТ, верю тебе, спасибо на усмотрение, спасибо. Шевченко, Александр Григорьевич. Если Россия это Путин, то э, нахера мне такая Россия. На нашу победу мы с тобой, дядя Слава. Да, спасибо. Так, Николай Н. Вячеслав, если мы э, несем идеологию народовластия, то мы должны продумать цвет нашего флага, как у националистов, чтобы объединиться вокруг знамени, который будет висеть над Кремлем. Только я не знаю, какой цвет должен означать народовластие или триколор. Триколора, вы как думаете? Ну у нас есть флаг белый с галкой, с, с вот этой э, пять. Я думаю, что белый флаг очень хороший. Мне он нравится. Не знаю, можно. Э, важно, что чтобы люди проголосовали, чтобы приняли этот флаг. Конечно, флаг будущей России не будет похож ни на один из предыдущих. Это будет не красный флаг, не уж Власовский, тем более, и не черно-желтый-белый. Это будет какой-то свой флаг, я так думаю. Алексей Сорокин прислал на вашу почту видео. Вы хороший человек, Вячеслав. Помню, пожал вам рук три года назад. Парнася. очень хорошо алексей спасибо так друг без лишних вопросов привет из саратова спасибо огромное валерий на усмотрение спасибо наталья вячеслав вячеслав очень небольшая помощь наталья спасибо наташ сергей спасибо сережа так перс Здоровья, удачи с вами многие. Спасибо, большое спасибо тем многим, которые с нами, потому что, ну, у нас, у России, у всего нашего народа, в общем, то единственный выход революции, единственный выход что-то поменять кардинально. И если мы не поменяем кардинально, мы погибнем. То есть, если Путь после Путина будет какой-то там Мини-Путин, мини-пут. Практически ничего не изменится. Вектор будет тот же самый, в конце концов, ну, чудес не бывает. Есть такое понятие, как гравитация в политике тоже. да. То есть мы в конце концов разобьемся от, о, о какое-то более мощное тело. Я думаю о Китае. Поэтому нужно немедленно принимать меры, а для этого надо немедленно отправлять в тюрьму Путина. Там Медведева и всю эту шоблу, которая там на Гайдаровском форуме там, из себя демократов Корежила Надо их всех немедленно в тюрягу. Немедленно в трибунал. Так, спасибо за эфир. Пока. И вам спасибо тоже. Так еще. Всем удачи, пишут. Так, спасибо, отличный эфир. Хорошо. Да здравствует революция. До свидания.